Пассивный доход. Огромное количество людей совершенно не знают, что такое пассивный доход и как его получить. Безусловно, сейчас есть масса э, роликов, масса псевдоэкспертов, которые рассказывают о том, что можно там вкладывать куда-то деньги в какую-то цифровую валюту, в акции, в биржи и так далее, и получать там какие-то дивиденды и так далее, и так далее. Вы знаете, давайте, но ну, реально что есть постоянный пассивный доход да? это прибыль, которая к нам приходит каждый месяц независимо от того, работаем мы или нет к ним можно отнести пенсию к ним можно отнести сдаваемую там, не знаю, недвижимость когда Сдавание недвижимости приносит прибыль. К этому можно отнести сдаваемые какие-то вещи в аренду, продаваемые книги, да, то есть какой-то товар, который ну, нужен людям, и э, какие-то предприниматели, которые это продают. И вы получаете процент от общего объема продаж. Вот процент от общего объема продаж это доход который является пассивным потому что вы не делали работу чтобы этот товар продавался Итак, для многих людей совершенно непонятно как выстраивать пассивный доход в сетевом маркетинге поясню что здесь очень важно потому что многие люди они летают в облаках и для того чтобы ну как бы приземлиться нужно немножко посмотреть трезво на то чем является сетевом маркетинг да? а сетевом маркетинг это система продвижения товаров от производителя к потребителю и если сетевой маркетинг продвигает товар, который дороже и хуже, чем в магазине то эта система временная она отмирает через какое-то время, логично да? то есть если мы продаем товар, который дороже и хуже то он будет покупаться только первое время благодаря красивым сказкам менеджеров по продажам, да, сетевиков. И такие тоже компании бывают, их немало, процентов 50 сетевых компаний на сегодняшний день это вот такие вот компании, которые продают, грубо говоря, товар по завышенной цене. Соответственно, такие компании выбирать не нужно, потому что компания должна быть проверена клиентам, который голосует рублем, который приходит не зарабатывать сюда деньги, который приходит покупать. Итак, Второй очень важный момент, чтобы сетевая компания была с товарами, которые заканчиваются. Ну, в частности, я работаю с брендом Nature Sunshine Products, и вот такие продукты, как омега 3 Такие продукты, как там, пептовид, это пептидные формулы аминокислот. Такие продукты, как там, черный орех, специальные продукты для очищения организма. Они имеют замечательное свойство заканчиваться, и клиент, который получил на них результат, заказывает их снова. То есть клиент – ключевой момент, который получил на них результат. Если клиент недоволен, он продукцию снова не покупает. И здесь стоит момент – за какие деньги я могу купить аналогичный товар у конкурентов. И если за аналогичные деньги я покупаю больше качественного товара, то, конечно же, я бы не стал возвращаться в НСП как клиент. И отсюда вывод, что самый важный момент – это соотношение цена-качество продукта в том месте, где вы строите структуру. Потому что нормальный клиент сейчас заходит в интернет, смотрит, отзывы, смотрит составы, вникает, где это произведено, из чего это сделано. И то, что есть, допустим, несколько сортов омеги, да, и омега, которую можно капсулу выдавить и выпить, и она будет со вкусом рыбы, это одна история, и омега, которую выдавишь, и она будет со вкусом, со вкусом тухлой рыбы, это другая история, да, или омега, который там продавишь, как капсулу, выливаешь ее на пенопласт, она его плавит. Ну, это самый низкий сорт омега-3, который капсулируется, и они тоже имеют место быть, и иногда такие банки могут стоить, ну, как бы дешевле, там, этой, жира этого там больше, ну, и, собственно говоря, более низкое качество, но при этом некоторые менеджеры могут продавать как бы более дешево то, что продукт более низкого качества. То есть есть у рынка ряд продуктов, которые конкурируют. Там iPhone конкурирует с Samsung, бадовые компании конкурируют с бадовыми компаниями. Высокое качество БАДов – это высокое качество БАДов. БАДы непрофессиональные. И есть БАДы, там, ширпотреб. Да? То есть мы, лично я имею дело с профессиональной линейкой БАДов, которые сравнимы по цене с тем, что есть на рынке. И, собственно говоря, выигрывают. Но об этом можно э, посмотреть отдельный ролик, который будет попозже. Сейчас самый важный момент здесь в том, что мы создаем клиентскую сеть, которые это все покупают. То есть я подключил человека, который хотел бы приобретать эту продукцию со скидкой. Он приобретает это, например, в Санкт-Петербурге, в России. Другой человек, например, покупает это в Павлодаре, в Казахстане. Третий это приобретает в Киеве, в Украине. Четвертый приобретает этот продукт в Польше, в Варшаве. Все эти люди покупают этот продукт для себя. И каждый раз, когда они тратят на данную продукцию деньги, мне получается... С этого определенный процент. И если вы организовываете такую клиентскую структуру, то каждый раз, когда человек приобретает э, данную продукцию и тратит на нее деньги, вам с этого компания начисляет определенный процент. Э, большое количество клиентов вам дает ежемесячный товарооборот, с которого будет процент. О каких деньгах может идти речь? Пассивный доход, например, в 500 долларов, в 1000 долларов организовать не проблема. Для этого нужно просто вникнуть, как это делать. Вот создать пассивный доход, например, в 5000 долларов, это уже посерьезнее. Для этого нужно вникать, как это делается и как быстрее на этот доход выйти. Для меня... Ключевая задача – найти людей и вырастить тех, кто будет зарабатывать свыше 10 тысяч долларов, то есть тех людей, которые любят сетевой маркетинг, те, кто понимает, что можно не только продукцию людям рекомендовать, те, кто может сети строить, те, кто хочет себе качественного обучения в этом бизнесе, то есть для тех, кто хочет создать большой пассивный доход. Поэтому если вы тот человек, который хочет для себя стать профессионалом, вырастить стабильный доход, равный, допустим, сдаче 10 квартир, то добро пожаловать ко мне в команду под видео. Есть возможность связаться со мной. Мы пообщаемся, я дам информацию о том, как это строится. И если вам эта тема понравится, мы будем развиваться вместе. Я вам покажу, как это делается, как я это делаю уже 17 лет. До встречи, до связи. С вами был Зайцев Алексей.